Здравствуйте! Сегодня у нас будет очень странное видео Но мне кажется, здесь оно имеет место быть Потому что сейчас, в связи с тем, что происходит в мире Все сидят на карантине И мне кажется, что многим было бы интересно, чем я занимаюсь на карантине Плюс, возможно, кто-то сможет почерпнуть для себя какие-нибудь идеи Чем же можно позаниматься дома тебе Вот. А еще, так как я на карантине Типа на карантине На самом деле, я действительно сижу дома И до всего вот этого происшествия я как бы сидела дом, потому что все время записывала ролики на летсплейный канал, поэтому у меня карантин уже длится несколько месяцев. Но, тем не менее, я имею право ходить в пижаме и буду это делать. Как я уже сказала, сегодня мы с вами посмотрим, чем я буду заниматься <смех> во время карантина, что я делаю в течение дня, и на этом, собственно, все. Так что я не буду долго тянуть со вступлением, берите крошечку чая, кофеечек и записывайте что-нибудь в блокнотик, вдруг вам что-то да пригодится. А еще подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, поддержите меня лайком, пишите в комментарии, кстати, как вы относитесь ко всей этой долбанной ситуации. Меня отлично раздражает именно тем, что сейчас на улице прекрасная погода, иди просто гуляй и наслаждайся о жизни, но нет. Сиди дома, челить. Короче, первым делом мне нужно достать как-то мои макияжные всякие принадлежности. Как видите, это не очень простой процесс из-за того, что у меня здесь микрофон для того, чтобы записывать летсплея, поэтому мне приходится наводить частенько срач, потому что я все вот так вот складываю. Тут, кстати, мои немытые ресницы, не смотрите на это. Просто ли не Сегодня я хочу, короче, сделать макияж э, Розовые стрелки Я себе делала пару дней назад и мне очень понравилось Поэтому я хочу это повторить Возможно, кому-то это тоже пригодится Для этого нам нужен карандаш для глаз Желательно какой-нибудь светленький У меня это такой бледно-розовый Это будет как основа, на которой я буду класть себе стрелку Хотела сказать, ложить, но ложит кое-что другое Под названием коричневая масса Нутелла Карандаш, средство для бровей Палетка, э, типа, для контуринга Туш Румяшечка. На Это моя компетенция, и все. Сейчас у меня, кстати, макияж может занимать очень долгое время, потому что я стараюсь учиться чему-то новому и делать какие-то более сложные работы. Поэтому иногда макияж может у меня занимать до часу, а иногда даже чуточку больше. А бывают дни, когда я, например, такая решаю, а сделаю, конечно, что-то супер-прям-пупер-крутое. И что я делаю? Я пишу следующее. И затем я нажимаю на картинки. Потом я, естественно, выбираю картинку и начинаю делать такой макияж. И знаете, обычно он у меня не получается, поэтому я все стираю. В таком случае макияж может занять более двух часов. Как я и сказала, мы будем делать яркие стрелки. Для этого нам нужен карандаш. Я карандашом буду делать все максимально неаккуратно, потому что это потом подправит. Карандашом я вот так вот, а, я чего ты царапаешься? Все он царапается. Я вот так вот его рисую, прям максимально видите, нажимаю и не что-то испачкать. Также я рисую под глазом у себя линию, потому что здесь у нас тоже будет идти цвет другой и более яркий, чем этот, и вытягиваем вот сюда стрелку, тоже можно ее стараться делать не сильно аккуратно, потому что я буду это тоже подправлять потом консилером. Я беру максимально яркие тени, которые у меня есть, я хочу сделать розовый, поэтому я беру вот этот розовый цвет и скошенную кисточку, это тоже обязательное условие, потому что без скошенной кисточки вам будет сложно нарисовать. И начинаю просто Просто вот так вот скошенной кисточкой прикладывать на карандаш. И таким образом у нас рано или поздно получится стрелочка. Аккуратно окунаю в консилер вот такую вот тоненькую-тоненькую кисточку. И сначала я делаю форму снизу, закрашиваю здесь все, что у меня плохо. Денис иногда шутит, что рано или поздно мои вот эти большие стрелки сойдутся мне на затылке. О oh вот такой вот получился макияж. Как видите, стрелки, они реально яркие. Их видно издалека. Могу закрыть глаза. Я еще чуть-чуточку добавила желтенького. И, конечно же, хайлайтер. Хулайтер. Так что берите себе на заметку идею такого макияжа, если тоже будете повторять, то обязательно отмечайте меня, чтобы я увидела ваши шедевры После того, как я сделаю обычный макияж, я сажусь записывать летсплеи, но тут я не вижу смысла вам показывать, как я это делаю Вам проще сейчас подписаться на канал Тилька Плей и посмотреть, как вообще происходят мои летсплеи Так что, если ты еще не подписан, то я вообще не знаю, о чем с тобой можно разговаривать Как? Как ты живешь? Ты живешь без шмоньки! Ты, наверное, даже не понимаешь, что это такое Эх, мне если вы видите меня у холодильника, то это значит лишь... Одно Время кушать. Сегодня я хочу приготовить пиццу. Это в последнее время мое любимое блюдо, потому что это просто, это вкусно и очень сытно. Поэтому сейчас покажу, какие продукты нам понадобятся. Лаваш, сосиски, сыр, помидор, майонез, перчик болгарский, томатный соус. Я ошиблась, это не лаваш, а форма для пиццы. Но если у вас такой штуки нету, то тут можно взять армянский лаваш, он выглядит как-то вот так. Да, когда я готовлю, приходит голодный кот, Она надеется, что я делаю курицу, потому что курица ее очень любимое блюдо в последнее время, ей очень нравится сырая курица. Первое, что я делаю, это режу сосиски. Где моя сосиска? Вот моя сосиска. Где моя сосиска? Вот моя сосиска. Теперь я беру томатный соус и обильно его наливаю вот так вот на заготовочки для пиццы. Прям очень обильно. Вот так вот, чтобы прям. Ух, если у вас нет томатного соуса, то можно использовать кетчуп. Но с томатным соусом будет такой приятный помидорный вкус. Следующим этапом идут сосисочки. Сосисочек я тоже не жалею. Как я сказала, я люблю, чтобы пицца была мясной. Обычно у меня на... уходит на все это где-то 8 сосисок. То есть по 4 сосиски на каждую вот такую вот формочку Следующий этап это майонез Майонез я наношу вот типа вот таким вот способом Я добавляю помидорки Помидорки у меня такие сочники. помидорки Я стараюсь просто вот так вот накидать Предпоследний этап это болгарский перчик Если вы его не любите, вы можете его не добавлять Но мне нравится то, что болгарский перчик дает такой интересный вкус И последний этап это сыр Сыра я не жалею в пицце никогда, потому что я люблю, чтобы она тянулась, поэтому высыпаю на одну такую вот формочку целую упаковку сыра тертого. А теперь остается поставить пиццу в духовку. Я ставлю ее на 180 градусов где-то на 10-15 минут. Будучи на карантине, я решила заняться прикладными искусствами. Я буду рисовать. Я уже нарисовала две картины, но их вы увидите только на моем втором канале Наталья Володина. А сегодня я буду при вас с нуля рисовать картину, которая родилась у меня в голове. Я уверена, что когда-нибудь за нее заплатят миллиард. У нас будет очень красивая картина. Начало, ребята, положено, я считаю. А вы пока можете писать в комментарии, какие у вас загадки, что может нарисовать Сейчас поймете все Сначала будет так Потом будет так Вот Сначала оно есть и имеет место быть Это вот такой вот квадрат Не Малевича, но квадрат И где-то тут У нас будет Квадрат Это гениально, я считаю, вот это современное искусство За этим будущее Пишите хэштег, это ромб. Это квадрат, потому что это вот, это вот так. Что ты, что ты, ты портишь все. Ну, это ром. Это квадрат. Слушай, очень красиво, мне нравится. Прям так глубоко. Художником быть непросто Но сейчас я покажу вам, что я нарисовала Это картина, которая однажды будет стоить миллионы Вы не дум... вот не надо смеяться Короче, смотрите, это глубокая тема Во-первых, это женщина Это я не буду говорить что, но умные люди поймут Этот красный квадрат символизирует ее низ Женский низ, типа женщина Красный цвет страсти, там у нее страсть Если вы хотите найти страсть, знайте, она тут То есть вот это, это грязь, это шлак, это шлак в нашем мире Вот это солнце, и она молится у солнца, что солнце, очисти нашу планету Видишь, я хожу, ну вот так А теперь перенесемся с вами на кухню, потому что у нас там готова пицца Главное, не на еду. Самое важное в этом деле не свалить пиццу, потому что у меня пару раз такое бывало, что я доставала, и она у меня падала. Теперь осталось включить сериальчик и провести где-то так еще час, а то и больше. Смотря сколько серий я захочу посмотреть. На протяжении дня у нас Сансы может быть где-то 3-4, а то даже 5 вот таких вот странных игр, где я за ней бегаю, а потом сижу вот так вот, как те точки в пальме, играю с ней. Это, конечно, не занимает весь мой день, но большую часть скрашивает это точно, потому что кот очень активный. Что сделать, если притвориться, что мне плохо? <гас> Санса! Я могу сказать то, что я вижу по глазам Санси то, что она на панике. И это так мило, моя кошечка переживает за мое здоровье. О, теперь она прыгнула и нюхает меня. Она правда переживает, что со мной что-то случилось. Она такая милашка. Я люблю свою кошечку. А еще на протяжении дня я стараюсь снять как минимум одно видео, чтобы выкладывать к себе в тикток. Поэтому сейчас этот день не исключение. У меня есть вот такая вот палка. Ты ее берешь, вот так вот ставишь, поднимаешь на уровень, который тебе, грубо говоря, необходим и засовываешь телефон. Тут, кстати, у меня челлендж, который я буду пытаться повторить. Называется «Бревно Наташа будет пытаться повторить, как вот эта девушка». И чуточку приспускаем штанишки. Ух, шельные штанишки, ребятишки, вот. Ну что, будем сейчас пробовать сами. Я не знаю, получится у меня или нет, но нам нужно сделать отчет. Че так смешно? Я даже не знаю, стоит так или нет Опубликовать Надеюсь, вы меня не засрете в комментариях За этот ужасный танец, пожалуйста Не надо, я правда старалась быть максимально Не бревном. В общем, вот так вот я провожу свой день На карантине, естественно Еще помимо этого есть летсплеи Опять-таки напоминаю, что если вы хотите Посмотреть, как это происходит, то подписывайтесь на канал Тилька Плей, все ссылочки в описании И на мой второй канал тоже А еще, пользуясь случаем, я хочу посмотреть Как проводит свой день Карина Аракелян. Так что, Карина, мы все ждем. Ну и в любом случае, берегите себя, берегите свое здоровье, соблюдайте все меры, которые нам советуют. Главное, мойте ручки, не облизывайте унитазы. А с вами была я, Наташа. И пока.